Доброго времени суток, дамы и господа. Помимо обычного квестинга, левелинга, гиринга и прокачки проф, периодически нужно заниматься и маунтами. Я думаю, многие со мной тут согласятся. Кто-то вообще любит маунтов коллекционировать прям уделяет этому все свое свободное время. И именно о коллекционировании сегодня пойдет речь. Сегодня поговорим о рарнике, о маунте, которого можно получить со стопроцентной вероятностью. Все, что нам нужно сделать, это дождаться спауна рарника. Получим с него стопроцентное яйцо. И это яйцо будет у нас в инвентаре 7 дней лежать. После 7 дней мы получим маунта. Где находится? Находятся тут координаты 3165. Это равнины Онары в Драконих Островах. И тут на холмике будет патрулировать этот зенет Авис. Можно найти его в заранее собранных группах ввести зенет и, быть может, кто-то его кемпит спавен рарника 8 часов поэтому можно долго тут просидеть помним то, что включенный вармод, выключенный вармод это разные слои мы, например, мимо летели и просто в вармоде увидели этого рарника, шотнули получили яичко и теперь оно лежит в инвентаре, этот отрезок вы видите на текущий момент на экране Желаю вам удачи в кемпинге, всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!